И Килл Килл, с вами Арткилл. И сегодня в этом видео будет классный пак для ПВП. А пока мы не начали, не забудь поставить лайк, подписаться на канал. 90% людей смотрят без подписки. Если ты не подписан, сделай вот так и вот так. А мы переходим к видео. Постойте-ка, у меня есть своя группа ВК. Если что, ссылочка в описании на нее. Подписывайтесь. Вот это пахло на нашу каточку по опке. Сегодня у нас будет две катки. С таким топовым ресурс-паком, короче. Да, ссылочка на него находится в описании. Скачивайте. Лайки ставим, подписываемся. Короче, да. За такой годный ресурс-пак. Так. Пацанчик. Охренеть. Пацанчик. Достаточно жесткий. Достаточно. из -за его шапочки. Офигеть, ну это что вот? достаточно жестко, я вам скажу, у него это его действие происходит, но я его убивая, в принципе, я уже достаточно давно на вайме не играю, не играл, лето, как отдыхаем, короче, можно так сказать, гуляем, все такое, достаточно нормально я его пронес урона сейчас, у меня тоже, Капец. почему именно в эту сторону, хорошо, камедь, ну, короче, переходим к нашему БВХ катке. Так, вот мы и переместились на эту по БВХ. Как вы догадались, наверное, этот респак подходит и для Скайварса, и для Бадварса, короче. Реально, очень, достаточно хороший респак. Да. Вот за это вы можете поставить лайк, подписаться на канал. то что я вам показываю такие-то респаки и... Просто ссылочка на них в описании, бесплатно, без лайков, но лайк вы все равно поставьте, пожалуйста. За это. И подписывайтесь на мою группу ВК. Потому что я начал, короче, развивать. И все. Да, давно я не снимал респаки, вот. И дождались вы респаков. Так, короче, сейчас будет MLG. Что-то я не могу. Не могу. Вася, так, короче, пацан, ты, конечно, пытаешься. Ну, давай, короче, го. Го. Давай, давай. Давай, давай, ты ч? Не спи. спаси если у меня отпеху, что-то будет жестко, конечно, однако, ну, вряд ли. Что-то пацанчик вообще первый раз зашел на вайм. Ну ладно. Блин, мне жалко даже его. Короче, переходим к прощанию. Спасибо тебе за просмотр. Тыкай вот на эти четыре видосика там, чекай прошлые видосики там, все такое, да. Спасибо тебе, ставим лайки, подписываемся на канал, подписываемся на мою группу ВК и всем удачи.